На самом деле, что мы. Ты снимал что-нибудь потом уехали? Да, так чуть-чуть поснимал. вот знаешь, что это пароход, Корабль. Блин, я вот в этом World of Warship что-то видел подобное, да? Это, но... это флагманский японский броненосец, который участвовал в сражении русско-японской войны. а, -а, -а. Именно русско-японскую. Да. То есть с американцем он не воевал. Нет, это, это, это так сказать. Он уже слишком был старый там времени. Он стоял морально. Он а, ну понятно. В принципе, ни с чем. То есть это всего лишь 12-дюймовые руки. Не на все 17. Всего 12, 12 дюймов. Это Во второй мировой войне у всех 26 были, были нет, нет, сантиметр, 26 сантиметров, да? 26. Да, 26 никого не было. максимум делали 18. 12 дюймов уже. А, сантиметрах? Да, сантиметров. дюймов 30, 30 сантиметров, 50. 5 миллиметров. 305 мм. а вот 30 а, снаряд. Нет, это не от него, это от, от линкора Ямато стоит Это 18-дюймовый снаряд. Это 46 сантиметров в диаметре. А, ну вот написано. Это Ямато Да, это вот Ямато. Ну это да, да. У меня у этого, у менеджера фамилия, вот это вот, точно такие же ироглифы. Это же вот этот вот Ямато читается, да? Ямато, Ямато. Да, Яма оно же читается от Дайва и как Ова. То есть там чтение а -а -а. просто будет Ова, Дайва, Ямато. Ребята то mm -hmm. пришли, говорят, вот там я вам называю Ямату-сама. Я, блядь, вообще У меня Вон модель, кстати, А, там у разные модели. Где? Вот, наверное, нарисованы. Нарисованы, да. Это я сейчас половину кораблей расскажу, что за корабли. Это крейсер тяжелый. Он даже авианосцы есть. Это, да, это название я не прочитаю, конечно. Акасака. Это авианосец. Ну, я знаю, что это авианосец. Авианосица я не очень приход. Линкор, я больше понимаю. А это какой? -то? Это линкор Ямато. Это очень похоже на ногато. Тоже линкор. Да, это. Смысле, вот это, наверное, название, что это линкор. Это, это вот, наверное, авианосец, авианосец по-японский. Это тяжелый. Это. Да. это тяжелый крейсер. Да. Это легкий, легкий крейсер. Легкие крейсера японские были довольно это такие. Очень такие очень просто Роберфон, да? нет, я тяжелый, вообще же? говоря по виду. Да. да. да что О, опасны, всего, не хера. Нет, а спорта, как, допустим, и хера. А чем допустим? И калибр оружия. Да. И бронёй. Лимбор это мощный, короче, да? Он бьёборит Да, Лимбор. Вот этот вот. ямат Это был вообще самый крупный линейный корабль, построенный в мире. <соценно> у него 18-дюймовые орудия, ни у одного другого корабля, реально <соценно> построенного не поставили орудий больше. <соценно> <соценно> <соценно> в смысле, по-моему, отличали... А, обличали. в российской польской войне, короче... это вот, по-моему... А... Ну, да, написано. Не, не Содаке, но, да, но да. это довольно такой броненосец попроще, чем Ямат. Это, это линейный корабли. Это раньше были линейные В смысле, а, раньше их называли броненосцы. <сí附> Сейчас <сí附> историю же Просто раньше были деревянные корабли. И тогда были линейные корабли, у которых там трехпалубные были, двухпалубные. А есть, да. чем они отличались, я точно не могу сказать. Наверное, количеством орудий и их калибром. Ну, понятно, что со временем немножко больше пушки стали там до сюда, uh -huh. а потом, когда перешли к железным кораблям и в паровой машине, называть их линкорами не, сразу не начали, потому что типа они броненосные корабли, они с броней на них броневые клеты были пределы. Uh -huh. На этом не осталось броневых плили. На нем даже боевую рубку заменили жестяной коробкой, да? То есть по ней стучишь, она пустая внутри, а вообще она должна быть примерно 30 сантиметров такой полукруг стоит. Uh -huh. Ну, если хочешь, стоит подняться, на самом деле. Uh -huh. Вот. Uh -huh. там... Ну да, можно Поэтому первые, которые, в принципе, они выполняли функцию линейных кораблей старых, первые называли их броненосцами. Как их называли японцы и как их называли англичане, я не уверен. Но вот в России их называли броненосцами. А уже когда прошло некоторое время, когда придумали дредноуты, дредноут отличается от броненосца чем? Что у него главного калибра орудия было не две башни, а больше. И бредноют, их было 10, по-моему. 12-дюймовых орудия. То есть там было не две башни, а было пять башен размещено, так, или даже 6, не подожди. Пять башен, но они были специфически размещены, что не могли все в одну сторону стрелять. А ну, потом пришли вот к такой компоновке, что это было либо три башни, либо четыре башни. За редким, хотя у японцев были корабли, которые в конце построены, ну, в межсезонье, так сказать, между Первой и Второй мировой войной, где-то, по-моему, в 20-е годы были построены. Там было по 6 башен орудий, двух орудийных. Но они сделали их так, что они, скажем, две башни были, здесь, две башни посередине, две башни здесь. Но они, в принципе, все могли на одну сторону. А -а -а. И орудие главного калибра от одного из этих линкоров uh -huh. э на постаменте находится возле Мадаби, э на там есть морской музей, uh -huh. а возле него стоит 14-дюймовое орудие. Да. здесь а вообще башни, подожди. Ну, это три башни, основной, подожди. Это, на самом деле, ты знаешь... Ну, основные три, да. Ну, как вот то, что я здесь сейчас вижу, здесь и вижу... Это, это не Ямад, это какой-то другой крейсер, типа тоже, или линкорфер. Это не крейсер, это вообще не японский, вид корабль. Хотя на самом деле яматы их перестраивали, их модернизировали, то есть поначалу у них вот эта башенка еще была. Их было. И еще с боков и была точно такая же башня. потом они выпили и сделали огромное количество зенитных вещей. Ну вот, чего это за корабль? Я, так, Там, платный, ли, Я даже не знаю. Там платный, что ли вклад, Думаю, да. Ну, мне 네, не думаю, что он дорогой. Сто йен? Шестьсот. А шестьсот йен. Ну можно просто обойти сбоку посмотреть. В дуло заглянуть. Да, в окно заглянуть. Нет, на самом деле, если интересуешься морской тематикой, <remplion> очень интересно подняться. Очень а? Ты интересно. Ну, я говорю, для людей, интересующихся военной политикой, будем интересны. В принципе, все открыто. Куда-то даже залезть можно. Ну, в смысле, так. Внутри, конечно, все выпили и там сделали, как уже музей такой. Там нет машин, ну, ничего не осталось, там второго вообще. На самом деле он все водоразмещения по 18-14 тысяч тонков. Ямато, вот этот конкор был полным водозмещением, по-моему, 65 тысяч. И он и, он, спорта, грубо говоря, в 4 раза больше этого. Ну, это 6 орудия, они на самом деле. Раньше, когда делали, да, что-то типа было круто, но когда после раскрытия панели начинают анализировать, что произошло, поняли, что вообще на кораблях вот такого типа. Бан. А Боян. Рашенкруизер. Кроме того, что там может быть поджечь. Настройки позволяют такое действительно? Там. там вон написано типа щит. А, это короче реальные повреждения, но вот какого корабля я не знаю, возможно даже это самое начало. Вот 15 сантиметров, видишь, типа. «Каян. 15-дюймовый снаряд, скорее всего. Попал в него. Снаряд, это 6-дюймовый снаряд. Ну, да. В него попал. Пиздеробаян, наверное. А, ну русские, русские понял, прострелили. весь. Без... Типа, ну, он, он сдался, скорее всего. Мощно. Нормально, тут пробило. А, так это все дюймовое орудие попало. Ну да. Семь с половиной, половиной сантиметров. По сантиметров. Если бы она была три дюйма, его бы, его бы да, просто не предъявили. всего-то 3 сантиметра толщина. Это корпус броненосного КС-3. что он потоньше, тут потолще. В этой части он смотрел в борт, грубо говоря. А сверху, возможно, это была палуба. Ну, написано front, uh, front plate thickness is 3 inches, седьмой. Ну, что то чушь какая-то. Но она там, видишь, там нахлёст просто получается. Видимо, да, из-за стыка, может быть, они там и посчитали. Вот там стык броневых листов. Да, ну, да в том место, может быть, и есть, да. Ну, это японцы для красоты так было, написали Подожди. Да, Рошь, ну, я вообще написал неправильно. Рошь, это, видимо, диаметр просто, диаметр снаряда. То есть 15 сантиметров был диаметр снаряда а, вот, попался. Да, это от этого от, от крейсера от, от русского. Э, русский крейсер 16, это у него были 6-дюймовые орудия, это его. Там причем-то не было башни, скорее всего, как таковой. No, no. А это был так называемый барбет. То есть это там не была цельная башня с крышей совсем. Она такая полуоткрытая была. No, no, no. Потому что, ну, всю закрытую башню делать это масса большая. Это да. Но. То есть, вот, грубо говоря, вот такого же типа орудия. То есть, ну, грубо говоря, очень похожая часть. Типа как здесь или здесь. Шампаян mm. я не помню, насколько он был большой, этот э, э, э, э, э, э, э, э. Тот, его, его, да. Это вот, возможно, 12-дюймовые снаряды. тут не написано Не помню, там, что. -то. Да, это вот японский. Ну вот, а, калибр не написано. Очень похоже, что это как раз с этого броненосца и есть. То есть, ну, 12-дюймовые снаряды весили, я могу ошибаться, но где-то килограмм порядка 200 ну,